Когда президент делал послание к народу народному национальному собранию, мы также обратились к президенту с посланием с этим. Но уже прошло более полтора месяца, мы так ответы не получили. Теперь мы опять написали по этому поводу президенту, что его чиновники нарушают закон и нас граждан. гражданам. Хотя президент, уже должен стоять на страже, как бы, даже той же законности в стране. И более того, он должен, как согласно Конституции, влюсти интересы граждан. А у нас, как выходит, президент влюет интересы кучки своих чиновников. И когда мы обратились к Лекопсуну на прием, чтобы он, все заявления, чтобы он как бы, как помощник президента, да, передал ему о том, что вот коллективное обращение к граждан игнорируется его же чиновники. И нам прислали из Мингересполкома ответ за подписи управляющими делами. Капсон, конечно, решил сам не подписываться, еще нужно. Не такие уж важные граждане в этой стране. И написано, что Мингерсполком рассмотрено Ваше обращение от 8.06.2015 года по вопросу записи вас на личный прием к помощнику президента Республики Беларусь, главному инспектору по городу Минске Капсула. И по существу сообщаем следующее. В соответствии с пунктом 2 статьи 6 закона Республики Беларусь об обращении граждан и юридических лиц вам отказано в личном приеме В связи с тем, что в 2012 году и в 2014 году администрация президента Республики в с вами была превращена переписка. В случае несогласия с данным ответом, в соответствии со статьей 20 закона, вы имеете право обжаловать его в судебном порядке. Но мы не обращаемся по своему какому-то личному делу. Мы обратились коллективно за коллектив, где, то есть где подписи постало 37 человек. Получается, что чиновники, вообще чиновники волнами при нашей власти, никто вообще не знает закон. И не знают ни закон, ни... конституцию, как мы поняли, вообще не знают, или, может быть, знают, не соблюдают, ну и также остальные, даже директивы президента. Поэтому вот мы сейчас опять обращаемся к президенту с новым письмом. Вот, также те же граждане также подписывают данное письмо. Очень меня удивляет то, что перед выборами президента, получается, как бы, президент страны, не даже не обращает должное внимание на проблемы граждан наши проблемы я вам скажу что в принципе они все решаемые и, и, и отказываться их решать да еще в преддверии выборов это вообще даже как-то странно и вызвать недоумение и вы знаете что больше всего удивляет когда на все наши вот заявления нам чиновники всегда давали ответы, что все наши как бы, дела, там гражданские уголовные, все рассмотрены, все согласно закону там и так далее, что дали ответ по существу. На самом деле мы уже один раз как-то высылали президенту посылкой наши ответы по нашим делам вот, чиновников, там была посылка 5 килограмм. И вы знаете, что ни, на, ни в одном ответе, вообще, вот, то есть, их может быть не ответы, это отписки. Нет ответа по существу. Потому что по существу это дать надо ответ на каждый факт, который указывается в жалобе заявителя. Да? А там просто пустые, ничего не значащие фразы. И вот видите, чтобы нам не давать ответ по существу, у нас просто наши все заявление, послали, обращение в на революцию. Но мы будем продолжать дальше. Добиваться ответов по существу. И согласно Конституции, именно согласно 40-й статье Конституции, может, дай Бог, чиновники вспомнят. И также, я думаю, что может вспомнить уже президент, что есть народ, есть Конституция, надо как-то блюстить.